Всем привет, меня зовут Андрей Белевич. Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня поговорим о способах внесения цен в систему SamoIncaming. И более подробно остановимся на внесении цен через имеющийся в интерфейсе функционал, называется PhotoContracts. Начнем мы с того, что определим основную цель процесса внесения цен. Основным целям внесения цен я бы отнес такие моменты, как передача цен партнерам через XML и через репликацию, выгрузки цен в разных форматах (Excel), публикация предложений в системах онлайн-бронирования, а также автоматический расчет цен в заявках. Для того чтобы все эти цели выполнялись, необходимо, чтобы цены оказались в контрактс-путол-прайсах, прайс, прайс, прайс, прайс, прайс. Способы внесения существует несколько. Первый и самый простой – это линейный. Допустим, мы начнем с контрактных на прайсах. И внесем одну из цен. Это самый простой способ, я использую его только в нескольких случаях, когда нам необходимо внести цены с типа «Дисконт» — это когда мы указываем процент, а также когда необходимо внести бесплатные ночи. Во всех остальных случаях используем два других способа, например, «Внести импорт цен через Excel» или «Импорт цен через контракты. гостей» что в нашем случае сейчас необходимо сделать Показать гостиницу я делаю это рандомно, любая из гостиниц которая попадается выбираем маркет, state town from это город страна партнера в данном случае можно не указывать, можно выбрать неделю, можно и клавиатуры как правило комбинируем эти методы price season это период проживания в который будет действовать цена reservation date это период бронирования определим его как сегодня допустим один день будет действовать стоимость. Так как в этом отеле ничего нет, можно нажать Show All Rooms и выбрать уже из списка то, что необходимо. Staying Night это параметр, который используется для ограничения применения цены по длительности проживания. Например, у нас минимум Stay Seven Night от 7 до 366. Price Type стандарт. Существует несколько типов цен. Для контрактов это два. Да, стандарт и 2 Стандарт это суточная стоимость, которая... Расчитывается на каждый день, а цена чекин это стоимость, которая берется на весь период проживания, по стоимости на день заезда. Указываем стоимость, указываем валюту. Season type это надстройка, которая позволяет делать дикий расчет цен. Исходя из типа сезона внутри каждого отеля Допустим, у вас не фиксированные сезоны А для каждого отеля или для каждого периода Вы хотели бы назначить -это механизм. Соответственно, вы можете указать сезон H1, H2 или любой другой И когда будет происходить пересчет цен покупки в цен продажи но На основе типов сезонов То наценки на эти типы сезонов будут браться Исходя из того, какой сезон указан в цене И количество этих наценок Как правило, количество наценок один Допустим, у вас рассчитывается наценка 20$ долларов на номер, соответственно, если вы укажете обмен наценки, то будет считаться плюс 40$. Но, как правило, типами сезонов мы не пользуемся, потому что в системе есть шаблоны расчетов на продаж, в которых достаточно гибко и легко можно настроить как раз правила расчета, включая каждый отель, тип номера, тип размещения, указать тип. Питания. То есть абсолютно гибкие настройки для того, чтобы правильно и быстро все цены. Не сильно заморачиваясь именно внесением в каждую цену типов, потому что это на самом деле достаточно хлопотный момент. Я нажму cancel, чтобы не сохранять, и покажу внесение цен спецпредложения. rotation, это бесплатные ночи и дисконт. Указываем номер спецпредложения. Как правило, если мы указываем номер спецпредложения в фильтрах, то он точно также добавляется сюда. Price type. Вот здесь как раз мы видим все возможные типы цен. Стандарт чекин я рассказывал. Rotation это бесплатные ночи. Живешь столько-то, платишь столько-то. Accommodation это апгрейд по типам размещения. Например, вы будете жить в делюксе, покупая стандарт. Мил план. Вы получите full board, бронируя half board, а дисконт от цен, который выражен в виде или суммы, в зависимости от того, что именно ательер вам дал. Правило: дисконт используется в случаях, когда он применяется абсолютно ко всему. Ну, допустим, у нас есть проживание, да, потому что мы будем говорить дальше о стоимости за весь номер, и дисконт будет применяться к каждой цене и браться от ее полной стоимости. То есть, допустим, у нас 20% отельер нам дал на раннее бронирование. Говорит, бронируйте за 30 дней до заезда и получаете 20%. И тут мы должны точно понять, на что он применяется. Соответственно, если мы указываем здесь 20% и будем тип на дисконт, то система будет использовать его для каждого типа размещения, не высчитывая стоимость номера, доплат за размещение и еще чего-то. Просто будет брать и отнимать от 1000-20% Следовательно, если Отельер присылал предложение, в котором Указано, что стоимость дисконта Распространяется только на размещение За номер и не распространяется На доплаты за взрослых и доплаты за питание То тип цен дисконт Применять не можем, такие цены обычно относятся и предрассчитаны И давайте посмотрим ротейшн Ротейшн это бесплатные ночи У него есть ряд настроек Прайс subtype это метод расчета Бесплатных ночей по усредненному, без начальных дат, без конечных дат, без максимальных цен, без минимальных цен. То есть, как правило, мы используем Calculate Without Win Price, Потому что зачастую ательеры именно так и рассчитывают Например, у нас бесплатные ночи попали на перекрестный период в некоторых ценах Или оно комбинируется со спецпредложением Так вот, в случае использования такого спецпредложения Ательер будет рассчитывать окончательную стоимость именно без самых дешевых цен Однако, как я и уже сказал, здесь есть ряд гибких настроек То есть, соответственно, практически 99,9% всех запросов вашего ательера они Вносятся бесплатные бесплатной ночи следующим образом в старых версиях системы вносятся периодами проживания. Живешь столько-то, платишь столько-то. Например, stay seven, pay five. В новых версиях системы саммейн каминга в год условий бесплатных ночей э, вносятся периоды. Например, живешь 7, от 7 до... Ну, у нас следующие 14 полу получается, поэтому до 13 получаешь одну бесплатную ночь. Живешь от 14 до 20, получаешь 2 бесплатных ночи. И допустим у нас следующее условие, которое будет финальным. То есть максимум 3 бесплатные ночи. Живешь 21 до 366, это наша отметка год, получаешь 3 бесплатные Здесь же мы указываем возможность доплаты. То есть у нас существуют два вида доплат. Доплата за каждого человека и доплата за весь номер. Так как у нас бывают размещения с платными и бесплатными детьми, то необходимо выбрать некоторое сквозное условие. Сквозным условием я понимаю условия, которое будет подходить к большинству вариантов применения этого ротейшн. Соответственно мы можем указать сколько будет стоить доплата за взрослого, за ребенка без доп. кровати. За ребенка с доп кроватью и указать валюту а также для всех размещений которые будут выбиваться из этой концепции ну, например у нас есть размещение где живет платный и бесплатный ребенок я имею в виду, допустим от 0 до 3 лет это бесплатный ребенок и от 4 до 12 это платный ребенок конечно ему вот эта настройка не подойдет потому что она будет досчитывать на каждого проживающего в номере поэтому такую доплату мы выставим в виде price per room предварительно ее полностью пересчитать 2 взрослых плюс свой детей один из которых бесплатный, платный и так далее То есть в это поле мы внесем конкретную стоимость данного размещения В общем-то это все, что хотелось показать по внесению цен через интерфейс из справочника цен за номер Давайте посмотрим варианты импорт цен из Excel Они находятся в разделе Tools, Hotel Price Import, Price Per Room. И здесь два варианта Как правило я использую первый Открывается форма мастера и давайте разберемся, что означают все эти настройки Здесь мы выбираем файл, который будет загружаться. Указываем курс валюты, в которых будут выражены цены. Years by default это настройка опциональная в том случае, если цены источника, которые вы сюда подсовываете как загрузочный файл, находятся там без года. Так вот, год по умолчанию будет работать следующим образом: допустим, у вас в файле не указаны явно года. То есть у вас там все занесено в виде периодов. С первого двенадцатого по двадцатое, двенадцатое, с двадцать первого двенадцатого. 16.01 и так далее. Год не указан. Год по умолчанию в этом случае будут смотреть периоды, которые находятся до 31.12 текущего года и подставлять его год по умолчанию, как год, который этим ценам принадлежит. Все остальные цены, которые будут выше этого периода, будут маркироваться следующим годом. Найтс. Это количество ночей в цене, как правило мы делаем точную цену и редко используем что-либо другое загрузка страниц если у нас все страницы, например мы грузим контракты и у нас параметры цен не отличаются, то есть везде желание от 1 до 366 то выбираем Allsheets он по идее будет грузить все страницы в, ваш, в вашем файле и загружать все гостиницы с каждой страницы на каждой странице файла может размещаться один отель на одном кипятке то есть каждый отель, если он например на хавборде Board, по инклюзиве дан, то это будет три страники. Markets э, Возможность указать маркеты Указаны в файле или выбираются мануально на последнем шаге. Если у нас происходит импорт цен на разные рынки с одного файла и мы выбрали режим HowSheets или допустим CurrentSheet, просто мы хотим перелистывать да не, не заморачиваться о том, какие там маркеты, не хотим контролировать то мы можем указать их прямо в файле в противном случае можно сделать choose manual и не заморачиваться тем, чтобы указывать рынок прямо в файле. Также хочу уточнить еще по поводу only Эта настройка будет читать последний лист, на котором был сохранен файл. То есть мы открыли файл, сохранили на страницу, и вот именно эту страницу данная настройка будет. Предлагаю посмотреть, как это работает на примере одного из файлов в формате специальном для загрузки в саммейн камен. Чтобы было поменьше сопоставлений, я оставлю только два типа номера и одинаковое размещение везде 3 пакс. И сохраняем файл. Переходим в раздел барта Открываем наш файл. Цены евро. Код вот by default нас не интересует, на это все. Отлично открылось. Слева у нас гостиница, полученная из файла, справа наша база данных. Из этого окна... Можно добавить новую гостиницу. Если у нас нет аналогии. Тема открывает форму ввода-гостиницы. Здесь вы можете все необходимые параметры добавить. А также можно выбрать из имеющихся вариантов: сопоставление делается двойным нажатием на нужный вариант в правом окне. И вместо знаков вопроса здесь появилось название отеля, которое мы выбрали. И еще несколько команд, которые тоже очень полезно знать: это запись сопоставлений и вспомнить восстановление. Это необходимо в случае, например, когда вы работаете с чьими-то ценами в формате импорта в Sama, и у вас есть какие-то свои названия номеров, стандартизации и прочие элементы, которые вы не хотели бы менять ввода, источники внешние. Соответственно, делается настройка сопоставлений, сопоставление можно сохранить, а потом при последующих импортах просто вспоминаешь, и получается, что процесс вот этого сопоставления делается только один раз. Жмем далее, переходим на сопоставление типов номеров. У нас в файле их два, здесь их тоже получилось два. Я буду сопоставлять каждый из них рандомно. Но так же, как и в отелях, можно их добавить. Самое главное, следите, чтобы названия номеров не дублировались в рамках одного отеля. Потому что это приведет в последующем к дублированию цен, тем просто не дает грузить в дубликаты. Еще одна полезная функция это Show Only Hotel room. У нас в описании гостиницы есть возможность добавить типы номеров, которые в ней есть. Также эти самые типы номеров используются для того, чтобы добавить на них блоки, при арт-фрисейл, коммитмент, завести описание онлайн каталога. Используются в разделе Hotel Contract, с которым мы сейчас поговорим. И также они используются здесь для того, чтобы показать только типы номеров, которые сейчас есть в этом отеле. И уже сопоставить входящие типы номеров тем, которые мы прописали для себя в этом отеле. Размещение 3 пакса у нас только одно размещение, но ну, я сопоставлю таким образом. Хотя здесь есть возможность поискать Total Packs 3, Adults 3, Children 0, например. Что нам выдаст? Вот он 3 Adults. Пересопоставление строчки делается точно так же, как и сопоставление двоим нажатием по нужной записи. Идем дальше. Здесь идет сопоставление типов питания, а также возможность добавить доплаты за другие типы питания. Например, breakfast это у нас breakfast, и мы говорим о том, что планируем добавить доплату за питание там будет all-inclusive. Например, за взрослых будет 50. Колонки сюда добавляются в зависимости от описания типов размещения, которые у нас сюда добавлены. на шаге accommodation. Если у нас в размещениях есть дети каких-то, то дети будут разделены по возрастам. Окей, жмем next. Season Types. Это как раз таки сезоны, о которых я говорил при обзоре первого способа ввода. И по идее они проставляются в ценах. Рынки. У нас сопоставился сразу же рынок CIS-CIS. Вот они загрузились, наши цены. Здесь есть такая классная кнопка, называется Refresh Date. Эта кнопка будет полезна в том случае, если мы делаем загрузку отеля, например, нескольких спецпредложений, в которых параметры не меняют. Те же самые типы номеров, типы тип размещений, типы питания. В этом случае мы просто сохраняем файл на новой, на новой на нужной нам вкладке и э, обновляем вот эту страничку, чтобы не проходить все этапы по новой. Кнопка Next, периоды реализации, они проставляются в файле под ценами. И последний шаг, финиш. Здесь мы указываем период бронирования, который мы видим из файла. Reservation period 15.04. Staying nights 1.366. Валюта у нас указана евро. Валюта у нас указана евро на первом шаге. Больше никаких дополнительных параметров нету. Есть еще возможность указать, контрактные это цены или цены спецпредложения. Выбираем или создаем новое спецпредложение. Указываем дополнительные вспомогательные параметры цен, которые ограничения по заезду, ограничения по выезду и условия по бронированию дней до заезда. А здесь же есть возможность изменить цены, каким-то образом пересчитать. Можно настроить округление цен, сохранить цены покупки или цены продаж. В общем-то, это базовый функционал, который позволит нам правильно и быстро делать цены, импортируя их из Excel. И третий способ внесения цен – это через раздел Hotel Contracts. Там процесс состоит из нескольких этапов. В первую очередь, мы должны указать в нашей гостинице, будем смотреть на примере гостиницы Волтава, список номеров, которые у нас есть в этом отеле. Их можно внести в этом окне, а также можно внести их в из редактирования гостиниц раздел room and accommodations добавляем комнаты которые у нас есть по правилу заполнения вот этого окна я уже вот рассказывал в предыдущих своих видео поэтому смотрите ссылочка будет наверху после настройки всех номеров которые у нас пришли по контракту мы переходим к additional и указываем Каким образом мы хотели бы рассчитывать размещение 1 плюс 1? Это самое сложное и коварное наверное, размещение, потому что цена может использоваться как дабл, а может использоваться как стоимость за человека. То есть у нас дабл строится из двух взрослых, 50 за каждого взрослого. Так вот дабл плюс 1 может строиться либо как 100, либо как 50 плюс доплата за ребенка, которую мы указываем уже непосредственно в контракте. Следующий этап это настройка непосредственно в самих контактах Переходим в раздел Rooms and Accommodations Выбираем наш отель Раскроем все что есть Здесь мы видим сразу же добавлены Наши типы номеров, которые мы указали в гостинице А также к каждому типу номера Необходимо подобрать те типы размещений Которые мы хотим, чтобы были рассчитаны Размещения добавляются следующим образом В правой кнопкой мыши And Accommodations А также есть возможность добавить Accommodations для всех типов номеров. Из этого же раздела мы можем добавлять и типы номеров. Но правильнее было бы использовать одинаковые сразу же гостиницы. К тому же, что я говорил немногим ранее, о том, что эти типы номеров будут использоваться для построения онлайн-каталога, внесения блоков номеров, ну и соответственно они тянутся сюда. Когда мы указали все типы размещений, которые здесь присутствуют, переходим непосредственно к контракту. Контракт заводится на период проживания и на тип питания. Допустим, у нас есть с вами клип проживания с 27.12.19 по 7.01.20 И контракт мы получили с базовым типом питания Breakfast Также у нас есть питание Fullboard Treatment, Halfboard Treatment И разные, допустим, программы, базирующиеся на аналогичных типах питания Fullboard Treatment, Classic, Relax и так далее Это все мы вносим как отдельные контракты в случае, если они так и были получены Также есть еще разные нюансы, но во всех мы не будем говорить, потому что это слишком долго. Более подробно всегда можете обратиться ко мне со всеми вопросами. И вместе попробуем найти решение всем сложностям, с которыми вы столкнулись. Посмотрим Include Breakfast. Верхняя часть у нас описана наша гостиница, на какой рынок мы будем грузить. Период бронирования, условия подкрепления проживания В общем, все стандартные настройки цен, которые у нас возможны Также мы можем указать, что это спецпредложение Выбрать его номер, указать ограничения по дням до заезда Ограничения по заездам-выездам Указываем здесь тип цены Price per room или Price per person В нашем случае здесь уже указано Price per person Базовый тип питания, на котором сделаны цены от breakfast Contract with fixed meal мы не используем Потому что это старая настройка, которая позволяла делить контракты по разным типам питания. Допустим, хаффборд будет отдельный, кифлуборд отдельный. Итак, в первом окошке мы указываем стоимость за номер. Допустим, если нам необходимо добавить еще какого-то человека, то мы делаем кнопочку плюсик. Человек и у нас появляется третья. Но в любом случае настройки берутся из описания номера, который мы указываем в гостинице. Сколько у нас там человек может прожить. Первая колонка это стоимость проживания одного человека то есть номер сингл, вторая колонка это стоимость проживания двух человек и так далее, то есть 3, 4, 5, соответственно сингл у нас может быть по одной цене, дабл по другой, третий по третьей и так далее. Следом идут доплаты за размещение. Какие варианты доплат существуют? Any guest, Adult, Chill, Empty Bed. В нашем случае здесь на примере использованы универсальные элементы, за которые идут доплаты. Любой гость, проживающий на незанятой кровати а также любой гость, проживающий на доп. кровати. Если мы выбираем Shield, то в этом случае нам необходимо внести его возраст. Очень важным моментом внесения возраста является то, что мы должны его полностью перенести из описания размещения. Допустим, если в нашем описании размещения указано, что возраст от 2 до 3.99, то здесь именно так и должно быть. В противном случае такие выплаты не будут просчитываться и таких размещений не будет. Мы используем универсальное Empty Bed, то есть любой человек, который будет жить на топ-кровати. Топ-кровать у нас посчитана для всех номеров, а Empty Bed у нас варьируется в зависимости от типа номера, в котором человек будет проживать. Здесь речь идет именно о дополнительных лицах, так как стоимость номера в зависимости от его базового наполнения зависит от, от, этого, от этого окошка. Признак Base Meal Include означает, что базовый тип питания, на котором цена, в нашем случае это Include Breakfast, уже включена в эту доплату. Во всех остальных случаях система будет добавлять доплаты из Meal Цену мы здесь можем указать в виде цены в валюте, которую мы указываем наверху, а также в виде процента, который будет пересчитываться от цен номера. Доплаты за мил точно так же выставляются на взрослого, на ребенка. Любой гость есть возможность срезать угол, если у нас доплата безразличная. Указываем типы питания, которым доплата будет применяться, и ее размер. Доплата точно так же может быть рассчитана в виде процентов. Важным условием заполнения контрактов является невозможность дублирования. Система внесения контрактов проверяет дубликаты. Проверяет дубликаты, во-первых, по типу, по типу питания, который является базовым на периоды проживания, а во-вторых, на аналогичный базовый тип питания к типам питания, которые указаны внутри каждого контракта. То есть, каждая строчка будем условно, называть контрактами. После того, как мы внесли первый контракт, очень важно сделать его тестирование. Для того, чтобы проверить наличие возможных ошибок, сразу же их исправить и не переносить на все остальные контракты. Ведь время дорого и переделывать один контракт это минута. А если исправлять все, что было внесено, это конечно совсем другое время. Что я имею в виду? Нам надо посмотреть все ли размещения, которые мы указывали на шаге в подыши посчитаны, а также насколько они правильно пересчитаны, исходя из тех настроек, которые мы сделали. И в описании гостиницы, и в добавлении контракта. Это делается через пересчет. Выделяем нашу строчку, которую мы будем тестировать. Нажимаем Tools. Calculate Price. Система в данный момент пересчитывает все наши цены, которые мы там указали. И показывает вот такое окно. Здесь мы видим размещение. Один adult. На базе типов питания Include Breakfast, Half-Board, Full-Board. То же самое с двумя взрослыми. двумя взрослый плюс дети. Вот сразу же интересный момент, да, два взрослых плюс ребенок 0 до 4, он пересчитан а, на базе Include Breakfast, а на базе других типов питания его нет. Соответственно, мы можем здесь посмотреть данный тип питания. Соответственно, проверяем этот тип размещения, группируя все по нему, видим, что во всех номерах пересчитан этот тип размещения только на одном типе питания. Значит, мы допустили ошибку при формировании языка. Посмотрим, где она. Ну и сразу же я вижу, что у нас не хватает строчки на этот тип размещения. Давайте попробуем их добавить chill от 0 до 3.99 на базе softboarda. Доплата будет 0. И то же самое сделаем для ребенка от 0 до 3.99 на базе fullboarda. И также доплата будет 0. Сохраним контракт. И по новой протестируем эту строку. Calculate price. Смотрим наше размещение от 0 до 4. И вот теперь оно абсолютно точно легло у нас на все типы питания. Отлично. И в таком ключе мы проверяем каждое тип размещения, потому что это основоположное. То есть мы делаем первый контракт, а потом на его основе создаем все последующие периоды проживания. И после того, как мы убедились, что все у нас в порядке, то есть все цены посчитаны правильно... Мы закрываем это не сохраняет, Жмем cancel. Добавляем все периоды проживания, которые у нас есть на данном контракте на базе данного типа питания. Если у нас ничего другого нету, то выделяем все эти контракты. Жмем кнопку ToScalculate Price. Кнопка Save. И цены попадают в раздел Hotel Price per Room. Контракт с Hotel Prices Price per room. Цены покупки Для того чтобы опубликовать эти цены, необходимо сделать пересчет. Жмем кнопку Tools, Calculate Price for Partner Groups. Здесь есть несколько режимов пересчета. Первый это расчет через маркапы, используя типы сезонов, которые мы указывали в ценах. Кстати, еще один интересный момент, что тип сезона нельзя указать при внесении контракта. То есть при импорте можно, при внесении руками можно, но из контрактов они не передаются. Поэтому можно сразу откинуть их как неиспользуемые в случае, если мы работаем через контракт. Ну, еще один, конечно, способ, это изменение параметров цен, выделение по периодам. Ну, как я говорил, это достаточно затруднительный процент. Калькулятор with Percentage мы можем указать конкретный процент, на который мы хотим повысить цены. Fixed Price будет рассчитывать именно ту цену, которую вы здесь указали. Например, вы указали 1000, ну, значит, он все размещения, все номера на все периоды считает как в и все. И третий режим, это калькулятор with Templates. Это очень интересный режим и заполняется он через раздел Contracts, Hotel Prices, Sale Price, Calculation.Dates. При создании шаблона мы можем указать практически все параметры. Calculation dates это способ планировать наши расчеты. И допустим мы говорим, что сегодня по такое-то число мы будем делать расчеты вот по этому шаблону. Начиная с такого-то числа расчеты будут делаться по такому. То есть это временная шкала именно когда мы будем пересчитывать цены. Тут же есть Accommodation Dates, это период проживания, то есть в этот период расчетов мы будем делать расчеты на такой-то период проживания. Но, как правило, не делают сразу на сезон, сегодня там по 31.10.2019. Указываем ценовую группу, для которой будет делаться расчет. Указываем рынок, к которому будет применяться этот шаблон. Можно указать гостиницу, можно указать город-гостиниц, то есть все гостиницы какого-то города. Можно указать гостиницы какой категории будут пересчитываться данным шаблоном, типа номеров, размещения. То есть достаточно емкая глубина детализации нашего шаблона. Здесь же есть настройка. Этот шаблон применяется на гостиницу и для сервиса. То есть мы можем указать, что этим шаблоном будут считаться... Сервисы имеются в виду именно отельные сервисы, которые привязываются к кости. Не путайте их с трансферами и всем остальным. Season Types также есть ссылка на наши типы сезонов. СPO Types это типа цен, стандарт Chicken Rotation. Также можно указать конкретное спецпредложение. А здесь мы добавляем условия, как мы будем пересчитывать наши цены. Мы можем указать, что через наценки на весь номер. Будет умножаться на, на, на количество маркапов, указанных в цене. Либо за каждого человека внутри размещения. будут э, добавляться доплата за родственного ребенка или младенца. Исходя из того, сколько у нас взрослых, сколько детей указано в описании размещения. А также курс валюты, в котором указано это наценка. А также есть возможность сделать через процент. То есть мы указываем, например, 15%. И в случае, если мы хотим скомбинировать два метода расчета, то мы можем указать, в каком приоритете это будет рассчитываться, то есть последовательность. Мы сперва добавляем наценку, а потом делаем пересчет через процент, или сперва процент, а потом еще докидываем нашу наценку. Обязательно советую использовать в случае процента, округление цен, потому что может быть 4 знака после запятой. Самые используются несколько методов. Это round down, round up и математические правила, то есть до ближайшего, в зависимости от того, до пятерки или после. Количество символов, как правило, либо 0, либо 2. И а, обязательным полем является конвертация в какую-то конкретную валюту. Например, у нас есть рынок CIA и ценовая группа премиум, в которым цены мы будем пересчитывать, допустим, в верхамах. Соответственно, для того, чтобы эти цены пересчитались из нашей валюты, в которую мы внесли, у нас должен быть проставлен курс валюты. Я нажму pencil, чтобы не сохранять. В случае, когда мы нажимаем «Calculate with template», у нас блокируются сразу ценовые группы, есть возможность выбрать только рынки. На которой мы хотим делать пересчет соответственно Все шаблоны будут выбираться исходя из рынка Каждой ценовой группы Те которые заведены Если у нас на рынок НИТА, например заведена одна ценовая группа То она и будет пересчитана Еще одним интересным моментом является то Что мы можем делать расчет не только для ценовой группы Но и конкретного партнера или партнера Чтобы выбрать партнера Один раз нажмите на окошко Нажмите стрелочку вниз И теперь мы можем уже указывать партнера Который нам интересен Которого мы будем пересчитывать Здесь есть еще такая настройка как Price Season. Эта настройка позволяет нам указать период цен, которые будут входить в этот период проживания. То есть, чтобы пересчитать все наши цены, мы можем указать по 30-й год, и тогда они гарантированно все попадут в этот пересчет. При использовании Calculate Template будут периоды, которые будут превышать указанные в шаблоне, будут обрезаться. Точно так же будут обрезаться шаблоны. Периоды проживания, находящиеся на стыках. Ну, например, у нас есть общий период проживания с 1.11 по 31-10 следующего года. И внутри сезона мы хотим выделить какую-то ключевую, какую-то высокую доплату. Ну, например, за новогодние праздники мы хотим посчитать отель более дорого. А стандартная оценка 1%, не нестандартная 10%. Соответственно, мы должны обрезать наши цены согласно этому периоду. Это будет делаться именно через шаблоны. Мы указываем в шаблонах с 1 по 25, например, 12, с 1.11, с 12.12, 26, с 26.12 по 15.01 мы указываем нашу специальную наценку. И с 16.01 по конец сезона мы указываем нашу ту наценку, которая должна быть. Цены будут обрезаны именно по эти датам И каждый период будет рассчитан именно с той наценкой, которую мы указали в шаблоне.